Проверка народ сплавится. Как-то... Как-то... Я... Ну, там, я... Да. Я... Я... Я... Я... Я. Я. Я. Я. Я. Я. Другов Олег, Олег Васильевич, так, число месяц года Ребенка, что? Я две комнаты здесь снимаю. Одну для себя, одну для ребенка. за тебя? пусть пусть не снимай. А это для ребенка. Опочки на руки. надо Пьяный ходит вот так, весь, и машину пьянят. Убирай, убирай, блядь. О, он достав! Убирай, Ты чё, где ходишь-то? Где, где пишет? Где пешеход? Дороги. Убери! Не ты пешеходом ходи? Руки убери от меня. напиняться на машину я тебе покажу. Ты что, заплатил не. что ли? Я тебя делал кругами. У тебя женаты сидел. Антонин, смотри, пешеход учился. Я за тебя не хочу полтора тысячи платить, понимаешь? А я пешеходом. И где ходишь то Он сам я хожу, где люди с Где пешеход-то? А где пешеход-то? Поворотик печать. ты пешеходом пройди. Я тебе объясняю. Тебя же 500 рублей будет писать. Причина? Понимаешь? А она... Пожалуйста. Садись. Нет, я вам же? Я вам предлагаю присесть еще раз. поможет Давай, Давай, Садись, садись. садись. Я